Привет, с вами Макс Триск. Сегодня я расскажу, почему эти звездочки вам отображаются. Сейчас только соберу эти призы. Давай. Собирай. Давай, нажимайся. Что-то не нажимается. Так, нажалось. Вот, смотрите. Вот, справа от вас внизу есть такая битва. Три звездочки говорят, а почему? Что это значит? Это значит, если вы в плюсы входите в трофеи, то вам начисляются звезды. Чем больше звезд, тем... Не знаю. Угу, значит, нужно попробовать в соло, давайте вместе с вами, но это предположение, да, это не точный ответ, так, сейчас мы пойдем в соло, если нас мы выиграем, будет плюс кубки, если нас будет 4 звезды, то это логично, что это факт правильный, мы должны только плюс кубки войти, а если мы уйдем в минус, то, да, то, может быть, 2, 2 звезды, даже 0 звезды заново играть, блин, я чайник взял, блин, зачем чайник, а, ладно ладно буду без одной так скажем предмета играть ну в одиночно она не нужно было бы но мы ускоряемся так что можем все все все воровать для начала для начала очень годится там если мы там проиграли нам да. ускоряемся Там заяц такой боится нас мы тоже блин лагая конечно а осталось игроков вот видите первый раздам так это то же самое так, предположение моем. Так, это первая звезда. Нужно хотя бы 4 звезд. Тогда, возможно, нам засчитает. Это предположение, все-таки, я вам не говорю точное. Давай. Так, вот, аккуратно, аккуратно. Блин, у меня так мало ХП. Ух ты, кто это огнем дерется? Кто-то огнем дерется. У него кого-то 14 ранг. 14 левел. А у нас какой? Восьмой в общем же выживаем так не так уж и много игроков не ну 20 где там 25 нормально конечно было 15, будет был такой шок ролики на канале можете посмотреть так тихо тихо тихо не так мало хп так ждем и смотрим где же этот соперник пойду сюда возможно что и возьму О, капкан возьму отлично заберу капканчик и поставлю капканчик где-то рядом не ну были такие стучка дам туда ловился но ну, не так уж и часто лучше что-то с этим сделать когда буду нападать тогда я нажму и все они попадут в ловушку кто будет за мной идти и скажут вот более ловушка нет это ура ура ура ура знаете куда нужно идти так сюда идем делаем здесь а, блин это не та ловушка он что, не знал? Он что, не знал? Я думаю, что не так? Думаю, замолчать нужно. Пошел вон. Он такой, а, ну иди сюда, мелкий. А? не нет, нет, нет. Блин, не, ну я снимаю, отстань, пыжи. Сколько там звезд? Пыжи, пыжи, пыжи, пыжи, пыжи. А, 4, ладно, не буду брать чайник. Это только для 5 на 5, я уже говорил в роликах. Так, плюс 2 звезды. О, блин, сорянчик, там 5 звезды, там плюс 5 кубков. Это хорошо, сейчас узнаем вместе с вами. Жестко. Просто нет слов. Так, так, так. Ящиков, ящиков полный. А, это звездные ящики. Чем выше вы играете, тем томпы один занимаете, тем выше там значок показывает вам. Значки это сколько игры? Пять игр сыграли, не, не, это не то, не то, не то. Это в общем нужно узнать как то Ну в общем узнаю. Три звезды с этого сундучка три звезды выпали, выпали. Так а вот, э, почему не показывается, а? А вот, предметы или жетоны, три штучки. А это сколько? Ноль. А это сколько? Ноль. А это сколько? Три. Я не понимаю, в общем. В общем, понятно, думаю, соло. Давай еще раз соло. Mm -hmm. Было очень классно, кстати. Но я хочу предмет изменить. В общем, вот вам подсказочка, вот такой мини-урок был. Если вам нравится роки, то лайкос, там подписка на мой YouTube канал. Так, я чайник пока что не буду не буду убирать, потому что я хочу еще 5 на 5 сыграть, записать ролик. На канале же ролик, смотрите его. Так, давай нажимаем. у у игроков. Там какие-то игроки в сети. В общем, всем удачи, всем пока.